Всем привет дорогие друзья с вами снова я Рыбный Супик и сегодня мы играем в блокпост мобайл и сегодня мы будем открывать кейсы интро погнали Итак как вы видите на моем балансе 500 монет золотых монет и давайте посмотрим что можно прикупить конечно можно прикупить prime статус <хм> кстати можно купить стартовый э пак When... <uggle Plato> <turtle pack> можно купить так как у меня его нету так но ну я наверное думаю мы сегодня откроем кейсы кейс да, кейс так наверное возьмем давайте что у нас тут падает в хрупком а в хрупком кейсе у нас падает керамбит которого, кстати, у меня нету. Надо будет его тоже купить. Так. Ну, давайте возьмем... А, так, а надо обменять монеты. Обменять, конечно же. Так, давайте обменяем а, 100 монет. 100 монет мы обменяли. Давайте купим. А тут что падает? А тут? А, тут у нас падает АВП. Угу. А, я думаю, мне красное не выпадет. Ну, не знаю. Давайте возьмем... Раз, два, три, четыре. Четыре кейса. Угу. Давайте пять. Пять возьмем кейсов. Так, все. А, возьмем вот этот кейс. А, кейс будущего, да? Что тут падает? Что тут падает? Бабочка. Ага. Тут падают бабочки. Значит, мы купим раз, два, три, четыре, пять. Тоже пять кейсов купим. Элитный кейс, что у нас тут падает? У нас тут падает Дигл, а, АВП легендарная, а, Абакан легендарный. А, кстати, где падает калаш? А, тут, кстати, тоже падает калаш. И вот тут вроде, да? А, да, калаш. Угу. Но давайте пока откроем вот эти данные кейсы, которые я закупил. А, кейс будущего и хрупкий кейс. Давайте начнем с хрупкого кейса. Так, открываем, и нам выпадает... А -а -а. MP5. Ну и ладно, давайте установим скин. Откроем кейс будущего сразу же. Да. У сейчас бабочки выпили. Нет, не Попытает глок. Кстати, почти калаш выпал. Почти калаш выпал. Блин. Так, ладно, давайте снова хрупкий кейс. Хрупкий кейс нам выпадает. Да ладно. Вот это было обидно. Вот это было обидно. Давайте снова хрупкий кейс. Давай. Блин, пролетел. Блин, нет. М -м -м. Ладно. Давайте кейс будущего откроем. Так. Да ладно! Нет! Ты серьезно? Не может быть такого. Блин. Давайте снова кейс будущего. Давай! Да ладно! Да нет, остановись! Блин! Да ладно! Ну ладно, давайте откроем хрупкий кейс. Давай хотя бы может АВП. Ну блин Ну, кстати, АВП прикольно. Давайте кейс будущего. Так, давай. Ну бабочка, да. Давай! Да блин! Почему бабочки пролетают, либо не долетают? Так, давайте. Нужен керамбит. Либо. Либо фамус. Хочу либо Фамос, либо керамбит. Давай. Не тебе, не мне, да, как я понял. Ну ладно. Так. Кейс будущего. Тут бабочка однозначно, либо ультифраг Давай. Ультифраг, либо. Да нет! Два нажать и еще не долетело. Ну блин. Давайте еще купим кейсов. Так, хрупкий кейс купим и кейс будущего. Так, так, так, так, так. Сколько купил? Блин, я не посчитал. Так, где кейсы? А, вот, раз, два, три, четыре, пять. Ладно, давайте откроем хрупкий кейс. И мне выпадает с него... Да ладно. Да нет! Ну да ты серьезно? Ну как? Кейс будущего. Давай. Дай нормальный дроп. Пожалуйста. Походу нормального дропа сегодня не будет. Давай, бабочка. Просто на тебя понажимай все бабочки. Давай. Я знаю, ты сумеешь. Давай. Давай. Бабочка, давай! Ультифрак! Да нет! Аук! Ультифраг! Ультифрак! Либо бабочка, давай! Давай! Ну ты серьезно? Тут крафты вроде есть, да? Как крафтить? Можно же как-то крафтить? Где это? Так, стоп! Сюда? Сюда. Нет, сюда. Нет, сюда. 1, 2, 3, 4, 5. А, нужно ни хрена тут повторок. Ну, я понял, понял. Так. Где кейсы? Вот они. Давай, пожалуйста, ультифраг, либо бабочка. Давай, пожалуйста. Я столько кейсов уже открыл. Давай. Видно мало. Видно, мало открыл. Понял. Хорошо, давай. Но сейчас ты мне дашь бабочку, либо ультифраг? Нет, он перед глазами моими будет их показывать, но не даст. Я понял. Закупаем на последние деньги. Закупили. Четыре вроде бы, да? Да. Вот смотрите, если мне выпадает четырех кейсов ультифраг, либо нож, вы ставите лайк. Однозначно. Погнали. Ну, если не выпадет, то тоже надо поставить. Ну, потому что ютуберам будет приятно. И нам выпадает эмочка, кстати, не долетает до ножа. Да, обидно. Давай следующий сразу же. Сразу же следующий. Да ладно. Да нет! Ты серьезно? О, великий боги, маленький. Пожалуйста, дай нож, пожалуйста, пожалуйста. Да, юспа не дал. Спасибо. Последний кейс, дорогие друзья, последний кейс, ну что, открываем, Галил, ну, дорогие друзья, я могу сказать то, что Великий Рандом, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, 17, 18, 19. 20 кейсов мы открыли. 20 кейсов. И мне не выпала ни одна нормальная пушка. Ни одна. Даже фиолетовая. Господи. Подожди, 14 вот этих. Давай. Давай. Ну ты серьезно. Ну хотя. Б. Хотя бы что-то хотя бы. а это на синее меня охренеть охренеть керамит и медь надо было вот этих убивать побольше ну ладно дорогие друзья вот такое вышло у нас открытие кейсов невезучее всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока